Меня зовут Надежда. Я в этой компании всего сентября месяца, даже года нету. Я эту продукцию я купила БЭМ. Био -био -био. вот био массажер, и значит я плюсом купила еще продукцию. Я пила вступать, как бы я в бизнес пока не думала и не хотела. Думаю, я просто поправлю свое здоровье, здоровье. Но ну, я значит начала пить. Потом стоим вот так вот, да, люди выходят, партнеры, говорят, это у меня ушло, это ушло. И думаю, да какое-то же у меня тоже было ушло. И как бы это, ну, очень хорошая продукция, что хочу сказать. И я началась, это начала как бы бизнесом, как после, съездили, как мы после поездки в Москву. Как будто какой-то получил толчок такой. Все там такие легкие, все такие какие-то летающие, все какие-то доброжелательные. И вот мы приехали, значит, прилетели с Москвы. Ну, вот в течение скольких вот мы тут на недели, месяца, наверное, а, даже. За двух но я подписала двух випов. И, И, у вас доход. И ваш доход будет? И я не знаю еще дохода, но я получила уже первую зарплату 16 тысяч. И на следующую у вас 20 будет. И на следующий... Спасибо этой компании, спасибо продукции, спасибо всем вам. вам. Здравствуйте, меня зовут Ольга, мне 37 лет, и я сюда пришла за здоровьем. У меня с детства хронический пилонефрит, и вот к 35 годам уже разлился. У врачи залечили с детства, до такой степени, что я уже... 35 годам у меня развилась почечная недостаточность четвертой степени врачи мне порекомендовали гемодиализ, я отказалась от него, сказала, я хочу жить, я не хочу быть инвалидом до конца своих дней. И, в общем, на пути мне Зоя Николаевна встретилась. Мой ангел-хранитель. На полгода купила продукции, пропила ее и. Я вообще скажу, до сих пор ее принимаю, потому что хронические заболевания лечится долго. Я уже третий год принимаю продукцию. Приобрела БЭМ, тоже стала ВИПом. Подключаю ВИПов. У меня, правда, один VIP, но у меня все впереди. В общем, у меня все хорошо. счастливая, здоровая. И чего всем вам желаем. Приходите, не пожалейте. Здесь все на 100% работает. И... И здоровье будет, и финансовое благополучие. Только все зависит от вас. Да. Спасибо. Я Галина, мне 64 года, 30 -го июня. Я благодарна компании, благодарна вот этим продуктам. Я не верила, пришла сюда благодаря Зое Николаевне и думала, попробую все. А оказывается, это действительно помогает. Здоровье у меня восстановилось. Я восстанавливаю здоровье своего мужа, которому сделали операцию на головной мозг. У него опухоль головного мозга была. Проблемы, конечно, есть, но он все-таки пьет эту продукцию и работает. Работает, главное. Да, и музыкантом да. да он у нас и ансамбль ходить. и поем и пляшем да, так. Да. Так, у меня в начале значит на втором месте как я начала продукцию пить распались шпоры. Я вообще не могла наступать на пятки. Но дело в том, что эта продукция, она ощелачивает. И у кого есть камушки да, в печени, в да. почках, или вот шпоры, да, или да. в любом месте, они просто безболезненно распадутся и выйдут из организма. Да, да. Дальше у меня хронический обструктивный бронхит. На году я могла раз в пять болеть. Много антибиотиков принимала. Это дисбактериоз кишечника постоянно. Но все вот это восстановилось. И стенокардия была. И меня уже хотели на инвалидность оформлять. Ну вот именно благодаря вот этой продукции я... Было ожирение больше 108 где-то килограмм. Ну, сейчас я 85. Ну, вот такие у меня хорошие результаты. Прокинуем. Меня зовут Людмила, мне 64 года. Когда представители этой компании приехали в Бийск, Любовь Витальевна, Зоя Николаевна, я об этой продукции, ну, собственно говоря, ничего не знала. Меня привлекло то что здесь разработан комплекс. Не надо брать какими-то баночками то, что тебе в голову придет, а то, что здесь комплексно. Проблем со здоровьем было масса. Ну, улучшение здоровья какое? Во-первых, у меня была такая гипертония, неизбиваемая, а сейчас у меня давление вот 120 на 75. Все анализы в норме. Я приобрела БМ, то что у меня больные суставы, и я восхищена этой продукцией, а этим аппаратом, возможно, все в комплексе вообще в полном восторге, восторге от этого. Mm -hmm. Поэтому все у меня замечательно, все хорошо.